Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова и в этом видео я хочу вам рассказать, как создать канал на Ютубе и как сделать первые шаги. То есть, вот буквально 16 минут назад я создала новую почту для того, чтобы вам показать, как это все делается. Вот она почта, мы нажимаем, для того, чтобы перейти в YouTube, нам нужно нажать сюда и выйти отсюда. То есть, выйти обязательно нам нужно с этого аккаунта. Потом Выберите нам предложат, выберите аккаунт. Ну, поскольку у меня несколько аккаунтов, я захожу вот во вновь в созданный аккаунт. Далее я сохранила пароль. Далее аккаунт загружается, и мы заходим на канал YouTube по вот такой вкладке открываем. Ждем, пока загрузится. Вот, получилось, смотрите, вот такой вот человечек без фотографии, пока так его и оставим. И мы на него нажимаем, нажимаем и заходим на «Мой канал». Вот так вот, на «Мой канал». И здесь уже вам предлагают войти, как Марина Болдинова, Создание, соглашаетесь со всеми использовать название компании или другое Пока просто создаем канал Нажимаем на создать канал вот, вот он ваш канал Совершенно абсолютно ничего здесь нет Но канал ваш уже есть Вот его адрес То есть если вы дадите этот адрес кому-то Уже люди могут войти на ваш канал то есть, что мы будем здесь делать? Первое, что нам нужно сделать, это нажать на «Настроить вид страницы обзор». И вы увидите свой канал вот в несколько ином виде. Примерно он будет уже такой, как вы видели другие каналы у других людей. Первое, что нужно сделать, это, конечно, добавить оформление канала. Но сюда можно добавить свою аватарку. То есть вас попросят перейти в профиль Google, тоже в совершенно новый профиль, и вы загружаете фото. Фото, какое вы посчитаете нужным. Сейчас я загружу свое фото. И э, здесь же есть название канала. То есть, как будет называться ваш канал. То есть, он будет пока вот называться Марина Болдинова. Да? Нажимаем. Если вы хотите сделать какое-то другое название, то э, опускайтесь. Выходим вот так. Так. Как создать свой бренд. Бренд – а псевдоним возьмем как раз Марина Болдинова. Марина Болдинова. Окей. Как создать свой бренд у вас получается? Вот. Вот такое вот название. Все это мы сделали. Сейчас возвращаемся на YouTube. У нас сейчас изменится название. Как создать свой бренд как создать свой бренд Так не очень все хорошо фотография загружается позднее она загрузится позднее то есть здесь вот такая вещь что вот эта фотография она станет позже и добавляем оформление канала ну для первого случая просто выбираем из галереи то что у вас есть потому что загрузка шапочки она для новичка ну, вызывает определенные трудности, для этого нужно владеть некоторыми умениями уже. Ну, давайте выберем вот ночной город, например. Да? Кадрировать не будем, потому что здесь все подходит. Ну, выбираем вот такой ночной город. Позже, в следующих уроках, я расскажу, как делать, отдельно расскажу, как сделать шапку, ту, которую вы хотите. Пока сделаем вот такой вот. Дальше, что нам нужно сделать? поскольку у нас нет ни одного видео нам нужно смотрите что сделать дальше дальше нам нужно оформить канал мы идем в вкладку о канале и делаем описание канала поскольку мы выбрали для себя такое направление как создать свой бренд мы пишем о чем этот канал то есть Бренд. Начинаем с слова ключевого. Бренд сегодня, сегодня является важной, самой, самой главной, главной причиной, причиной для продвижения, продвижения через интернет, интернет создание создание личного бренда позволит вам ну, вам с маленькой буквы напишем так принято сегодня личного бренда позволит вам быстро находить находить своих партнеров и клиентов В этом, на этом канале, на этом канале я рассказываю, взываю о э, всех этапах построения личного бренда. Бренда. Вот, примерно так. Должно быть описание. Смотрите, здесь три ключевых слова. Бренд, личный бренд, личный бренд. Можно еще персональный бренд. Персональный бренд. Бренд. Это самое главное. Главное для. для так, для привлечения привлечения аудитории, для привлечения аудитории. Целевой аудитории напишем. Целевой аудитории. Вот, смотрите, я особо не задумываясь написала вот эти четыре предложения. Почему? Потому что главным и ключевым здесь было в каждом предложении прописать вот эти вот ключевые слова бренд личный бренд личный бренд персональный бренд это ключевые слова для поиска потому что мы так создали свой канал если вы свой канал назовете например заработок в интернете то у вас здесь должно быть в описании 4 5 раз повторяющееся вот это вот название так готово Что мы делаем дальше дальше мы заполняем электронную почту можно добавить можно не добавлять, Дальше мы добавляем ссылки. Какие ссылки мы сюда добавляем? Мы на экран можем добавить 5 ссылок. То есть, что мы добавляем? Ну, у всех есть страница ВК. Да? То есть, мы идем на страницу ВК. На мою вот я иду. Так, копирую. Копирую. Возвращаюсь. Вставить. ВК. Пока, Готово. Так. Вот. Отлично. То есть ссылочка стала, и вот она появилась вот тут. Вот. Видите? То есть ВКонтакте мы загрузили. И таким образом мы можем загрузить еще. Нажимаем. Как мы еще загружаем? Мы проверили, что первая ссылка стала. Мы напротив вот этой ссылочки видим карандашик. Нажимаем на карандашик. И добавляем еще какую-то ссылку. Ну, здесь понятно, да, если вы хотите поменять местами, здесь нельзя ничего перетащить. Здесь просто вы убираете, например, ВК и ставите какую то другую. То есть порядок будет тот, слева направо, в вот, который вы поставите первый. Первый будет, например, ВК, потом у вас будет Facebook, может быть, у вас есть какой-то сайт. И вы сюда можете абсолютно любую ссылку разместить, которая только у вас есть. Ну, мы оставим только вот ВК. То есть пока больше ничего не будем оставлять. Итак, что у нас получилось? Мы загрузили шапочку. Фотография встанет позже. Она встает, бывает, что через два дня только. Быстро, ну, так не получается. Мы сделали шапочку простую, мы сделали ВК, мы, мы разместили ссылки, можно все пять ссылок разместить, которые у вас есть, и нам сейчас еще важно разместить теги, теги канала самого, то есть поскольку у нас личный бренд, мы нажимаем на свой теперь уже аккаунт в Ютубе, вот на этого человечка, Нажимаем на творческую студию, потому что все процессы управления происходят из творческой студии. И переходим в слово «канал». Потому что все, что нам нужно делать с каналом, находится здесь. «Канал». Вот у нас слева открывается меню. Слева столбик открывается меню. Нам нужно перейти в слово «дополнительно». Ключевые слова канала. Вот что нам нужно э, сюда занести. Сюда заносим все поисковые слова, которые только относятся к слову «бренд». Ну, начнем со, со самого слова «бренд». Да? «Бренд». Пишем «бренд». Ставим запятую. Делаем пробел и пишем следующее слово. «Персональный бренд». «Персональный бренд». Дальше. Следующее. Личный бренд. Личный бренд. Как привлечь с помощью бренда. Бренда будет работать. Как привлечь партнеры. Так, партнеры и бренд, можно так написать, партнеры, можно просто партнеры написать, ну достаточно, то есть вот все поисковые слова, которые относятся к вашему выбранному названию, здесь должны быть, здесь можно разместить определенное количество слов. Как проверить какое? Вы вот пишите, пишите э, поисковые слова и э, потом нажимаете на, на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Если вам э, пишут вот тут вверху, что вот не внесенные вами изменения сохранены, она а пишет, вы э, превысили там лимит слов или... Ваше там что-то такое не проходит. Значит, вы просто убираете некоторые слова, которые вы, ну, которыми вы можете пожертвовать. И останется тот, именно то количество слов, которое нужно. То есть не, не переживайте по этому поводу. Так, итак, что вот мы когда это все сделали, мы возвращаемся на свой канал. Как возвращаемся на канал? Либо нажимаем сюда нет нет нажимаем значит вот сюда вот сюда вот здесь вот три точечки нажимаем на три точечки и вот здесь написано мой канал заходим на мой канал и попадаем на свой канал то есть что мы теперь видим вот ну, у меня такая специальная программка просто есть видим что ваш ваш канал теперь имеет вот раз два три четыре Имеет 5 поисковых слов. И YouTube теперь будет искать именно вас ваш канал выдавать, как, как создать свой бренд. То есть у нас, смотрите, название, как создать свой бренд. И поисковые слова, как создать свой бренд. Если вы хотите, например, назвать свой... Канал своим именем и продвигать свое имя как бренд что тоже допустимо пожалуйста можете это сделать можете можете это сделать то есть вот пожалуйста на этом первый урок у нас заканчивается то есть если у вас возникнут какие-то вопросы по этому уроку, пожалуйста, вы можете записаться на бесплатную личную консультацию. И я вам помогу сделать то, что у вас не получается в этой части урока. До новых встреч!